Привет! У тебя осталась, грубо говоря, одна неделя акции на минимойке. Повторю то, что у нас сниженная цена на мини-мойке, Оставляем нашу акцию на минимойке. У вас есть время до конца месяца. Так что давайте успевайте. Мы вас ждем.